Я говорю, что там у тебя? давайте научу. Ну хорошо, там да, девочки у нас тут позабрались, но я начал с ними учиться. Я вам скажу, да, я знаю больше в десятках, что массаж, знаю, да? И все массажи, те, которые работают за бушеткой массажисты, они инвалиды. Который много лет проработал, они инвалиды. Почему? Это неестественная поза. Стоять, мять. Вечером этот массажист ели домой зло. Руки, плечи, колени. Поясница. Хорошо, все наклоняется. Тайский массаж отличается. Кто с детства ползал? Все Богу. Кто встает, приседает с детства? Все. Вот это тайский массаж. Он делается на полу. Мы делаем естественные движения, те, которые привыкли с детства. Мы ничего не естественно не делаем. Мы уже отвыкли от этого естественного движения поначалу, некоторым тяжело соответствовать. Но потом ты растягиваешься, и, как говорят наши ученики, как, если бы знал клиент, какой кайф я получаю, мы бы с меня потеряли. Для себя. Потому что, потому что для себя вот. от всех массажей устаешь. От тайского. Приятное наполнение, растянутый, достелок, поработал сами сам. Не устал. Вы слышали, что по 14 массажей в день? Есть, по 14. В 3 часа с приходили, в, в 7 часов утра, когда мы работали в Когда я об этом говорил, вот, когда приходили, у меня вот джеевает, вот нога не двигается, да, вот не могу, так, что, мне прописали вот мне даже шейную зону по страховке, да? И все. Я говорю, вы знаете, ну, не поможешь. Ну, буквально, говорю, ну, полчаса, два ну, часа три может что-то было ощутить, и потом обратно вернется все. А третий раз я едем на давайте на тайске. Что будет делать? Я вас буду час. Есть такие говорят, я сейчас буду вас пинать. А что это такое? Будет волшебный пень. Очень хороший. Да. Я ей сделал этот массаж, потом она ушла. И где-то через 20 она мне звонит. Ура, я шла как что-то мне как руссу кулака. И я как лечу домой, а додумаю, там было 20-12 кафоров. Я пешком лечу домой. Человек, который пришел, знаете, нога. Шея То есть. Вот так восстанавливает тайский массаж. И сам массажист сам оплатит, а Ты растягиваешь часа, ты, ты делаешь естественное движение. Самое главное, ученики, кто получил тайский массаж, они уже уверены в себе люди и знают, что этот инструмент всегда им принесет доход. А их доход некоторые ученики уже делают так же, как мы. 300 долларов за 70. Это их доход. Потому что наш тайский массаж, отличается от тех массажей, которые делаются. Это совсем другое Вот это мы учим. Это нужно отрицать. Вы сделали это у в Японии массаж? Человек. Япония. Он говорит, у нас по-другому делают. Это не тот тайский массаж, который мы делаем там, в Таиланске. Там Таиланск. Там больно делают. Да. А мы говорим, а вы там были, да? Как ну вы же там вы, вы, когда ты приезжаешь в Кайлан, ты для них тот, ты для них турист. Mm -hmm. Не понимаешь языка. Mm -hmm. Что ты хочешь сказать, он там плечами разведет и все, ложись, она попрыгает там. Это шоу. Тот тайский массаж, который мы видим. Для туристов это шоу. Mm -hmm. А этот массаж.